Но есть теория, теория связанная с родинками исходя из нашей культуры. Это как некие метки, которые остались в прошлых жизнях или передаваемые породы. метки как связь с определенной силой. В традиционной христианской культуре и в славянской культуре считается, что через эту метку человек соединяется с некой нечистой, конечно же, силой, потому что чистый человек родинок не имеет. Именно поэтому, когда в средние века женщин, исследовали на принадлежность к ведьмачьему сословию, прежде всего их раздевали и обревали на волосы, а также все волосы с тела сбревали, чтобы увидеть, нет ли там какой-нибудь потаенной метки. Потому что считалось, что именно через эту метку нечистая сила, дьявол, сатана, Люцифер, Замуэль и все прочие ребята контактируют с ведьмой напрямую. Отчасти это правило пришло из некого из совершеннейшей древности, когда сначала ставили определенную несмываемую метку, несмываемую татуировку, клеймо, которая впоследствии переходила за человеком либо через реинкарнацию в реинкарнацию, либо если знания передавались по роду, значит по роду. Вот. А Если у тебя есть некая родинка, которая передается из поколения в поколение, значит есть определенный контакт, сила с некой структуры с некой силой, которая передается по крови. Если это там, тоже витилик, да, которая а, появляется непонятно откуда, потом пропадает, сама, потом опять появляется, это такой портал, который пульсирующий, что называется. Вот звезды встали, энергия сложилась, он проявляется. Звезды ушли, энергия ушла, он уходит. Теория есть, но опять же, в древних трактатах она выведена в систему, да? в современности я такой литературы не знаю, но возможно она есть? Возможно. Я не могу сказать, что я знаю все. Всех книжек в мире я не прочитала, наверняка есть, наверняка. Вот. Ищите, ищите, да, обрящите. А если у мужчины и женщины родинки одинаково расположены? О, это, это символично. Происходит? Это говорит о том, что они по крови, если не родственники, то точно связано совместными клятвами и обязательствами.